Намаскарам, садхгуру. Почему все гуру отпускают бороду? Это часть имиджа? Борода растет не только у гуру, она растет у всех мужчин. Правда, поверьте мне. Это так. Но они делают с ней всякие странные вещи. Спросите их, зачем они это делают? Каждая часть тела создана с определенной целью, не так ли? У всех органов, включая селезенку, есть свое предназначение. Так что природа не дает вам что-то без определенной цели. Если вы спросите их, почему они сбривают бороду, они не ответят, потому что когда в Индию приехали англичане, у каждого индийского мужчины была борода или хотя бы усы. А сегодня на улицах Мумбаи все выглядят как безусы и юнцы потому что пытаются подражать тем, кто когда-то управлял ими, поскольку те, кто управляют, олицетворяют собой власть. Если вы обладаете определенным уровнем восприимчивости, тогда вы знаете, каково влияние и значение у всего, что есть в теле. Вы думаете, что это мода? Но вы должны понять, единственная причина, почему вы обрезаете волосы, придавая им различные очертания и формы, в том, что они не чувствительны к боли. Если бы ваш нос не был чувствительным к боли, вы бы уже обрезали его во имя моды, придавая ему самые разные формы. Сегодня, даже невзирая на боль, люди делают персинг в 10 местах. Предположим, все ваше тело не чувствовало бы боли, вы бы вынимали кишки наружу и ходили бы по улице вот так. Да или нет? Сейчас большинство людей недостаточно осознанные, В их уме недостаточно осознанности даже просто для того, чтобы сохранять себя, в том случае, если бы они не чувствовали боли. Их спасает только боль. Иначе они бы разрезали себя надвое и носили бы одну руку здесь, а другую — там. Делали бы всякие безумные вещи. Их останавливает только боль, а не разумность. Если начнет функционировать ваша разумность, тогда вы будете заботиться только о том, как вы чувствуете себя внутри, какой опыт переживаете и как вы можете расширить свое восприятие. Вас не будет волновать то, как вы выглядите. Преимущество такого вида в том, что даже если за 10 лет я ни разу не загляну в зеркало, я буду выглядеть все так же. Те, кто удаляют всю растительность на лице, один день без зеркала, и они выглядят иначе. И какой бы ни была ваша мода сегодня. Вы видели фотографии людей 50-летней, столетней давности? Кто-то брил свои усы так, кто-то делал так. В наши дни это выглядит забавно. Они выглядят карикатурно. Сегодняшняя мода тоже будет казаться такой по прошествии времени. Но человек с естественной полной бородой выглядит одинаково во все времена. Тысячу лет спустя он все еще выглядит так же, потому что так задумано природой. Природа ничего не планирует без цели. Если вам не безразлична геометрия и дизайн, тогда это дизайн, который задуман таким. Я не хочу менять дизайн создателя. Я хочу использовать его для максимальной пользы.